Добрый день, дорогие друзья! С вами компания «Алто», меня зовут Мария. Сегодня я хочу представить вам нашу новую рубрику, которая называется «Вопрос-ответ». В рамках этой рубрики мы будем подробно отвечать на популярные вопросы от наших читателей. Начнем? Первый вопрос на сегодня. В какое время лучше всего приезжать на отдых в Турцию? Ответ на этот вопрос зависит от того, какой отдых вы предпочитаете. Для комфортного пляжного отдыха мы рекомендуем выбирать период с апреля по октябрь. Традиционно самыми жаркими месяцами являются июль и август. Если вы рассматриваете Аланию для круглогодичного проживания, вы можете приехать в период с ноября по март. В этот момент вы можете совместить приятное с полезным, посмотреть город, основные достопримечательности и отправиться на современные горнолыжные курорты Турции. Вопрос номер два. Какую валюту взять с собой в отпуск? Мы рекомендуем обрать с собой доллары, евро или банковские карты. В большинстве ресторанов и магазинов вы без сложности сможете расплатиться безналичным способом. Для совершения покупок на турецких базарах, для оплаты проезда в автобусах и такси вам понадобятся наличные средства. Обменять доллары или евро на турецкие лиры вы сможете в обменных пунктах, отделениях банка и банкоматах. Вопрос номер три. Планируем самостоятельное путешествие в Аланию. Какой аэропорт нам искать билеты? Итак, ближайший международный аэропорт находится в 40 километрах от Алании и называется Газипаша. Аэропорт был построен в 2011 году и состоит из одного терминала, в котором есть камера хранения, пункт обмена валюты, ресторан и магазин беспошлиной торговли «Дьюти Прив». Второй вариант находится в 120 километрах от Алании. Это аэропорт Анталия. Дорога до него займет около двух часов. Вопрос номер 4. Какими приложениями для вызова такси я могу воспользоваться в Турции? Здесь мы вынуждены вас немножечко огорчить. Привычные нам приложения, такие как Яндекс.Такси и Uber, не работают на территории Турции. Но не расстраивайтесь раньше срока. Вызов такси не заставит для вас особой проблемы. Гуляя в Алании, наверняка вы замечали на столбах небольшие боксы. Они обычно желтого цвета, и на них имеется надпись «Такси». Нажимая кнопку на таком боксе, загорается зеленый огонек. После нажатия в течение двух 10 минут за вами приедет такси. Вопрос номер пять. Могу ли я забронировать апартаменты для отдыха удаленно? Да. Мы с уверенностью можем вам сказать, что именно такой способ бронирования используется в 99% случаев при решении самостоятельно отправиться в Турцию. Для того, чтобы осуществить бронирование апартаментов, вам необходимо написать любому удобному для вас мессенджеру, такому как Viber, WhatsApp или Telegram и сообщить нам о своих пожеланиях. Наши менеджеры внимательно выслушают ваши пожелания и подберут наилучший вариант для отдыха. Дорогие друзья, задать интересующий вас вопрос вы можете в комментариях под этим роликом. Мы обязательно его прочитаем и детально ответим в нашем следующем выпуске. Мы желаем хорошего дня и надеемся на скорую встречу в солнечной Алании.